привет youtube сегодня небольшая работа заказчик заказал подарок отцу отец по его словам является подписчиком моего канала следит за моими работами и вот сына ему решил сделать такой подарок это у нас мужской апартаменты Кожа растительного дубления, покрашена вручную. Кожа импортная. Значит, карман под карты один, но сюда смело войдет, ну, до трех карт. Кожа растягивается, поэтому Проблем с этим не будет. Сам являюсь обладателем подобного портмоне. Единственное, что не два отсека, а по одному. За год эксплуатации вот, подобного моего портмоне у меня единственное, что появился блеск. Скорее всего, а внутренний карман пиджака он прям реально такой принтал ну, очень такой качественный дорогой блеск появился что еще мне нравится в данной коже и в данном кошельке так же как в моем это звук то есть я чуть-чуть Начинаю сгибать, кожа упругая, плотная, но опять же методом проб и ошибок я нашел подход к ней, как ее обрабатывать, какими средствами пропитывать и вот получается такой эффект. Скажу больше, эта кожа обладает небольшим эффектом Pull Up. Если ее сгибать, на данном изделии я не буду, это новая модель. И она очень скоро отправится к своему заказчику в подарок отцу. Но эффект pull здесь присутствует. Вот такой вот кошелек. Вот такая небольшая работа у меня на канале. Подписывайтесь на канал. Постараюсь снимать почаще видео с работами. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет под видео. Туда я чаще всего добавляю фото. И даже если видео по какой-то причине по работе не снято, то фото в инстаграм будет однозначно. Все. До новых встреч. Пока, YouTube.